Всем привет! Сегодня мы решили пойти, точнее поехать в Парк Сказку, ну в Парк Сказку, Парк Сказка, в общем, ну неважно. В общем, мы тут когда-то уже были, тут много разных таких водильщиков, в общем, есть там такое здание, где там есть парк динозавров, Динопарк называется. Да, динопарк. Мы-то уже забыли, и мы, в общем, узнали, что тут есть не только паркские забраны, но еще много разных парков, где есть Хаски там собачки, там кролики разные. Вот. Ну, мы решили сейчас туда сходить. Сейчас посмотреть. посмотрим, да. да тут... Ой, как интересно. Прямо пойдешь, богатство обретешь. Налево пойдешь, волшебство найдешь. Куда пойдем? Конечно, Конечно не прямо. Прямо? За... Прямо. Зачем? За богатством. Богатство. Да, атмосфера здесь очень а, такая веселенькая. Дом Вера в дном есть, но мы в него не пойдем Ну, конечно, зима Конечно, прокаты велосипедов и будут закрыты Да, вот заходим мы на территорию Так, и здесь у нас кассы Лабиринт 3D Узеркальных. Вот, Дина, да, там мы были. Ну, нам понравилось, но пока больше туда не хочется. Ну, мы же уже видели. Это, там, да. Вот это вот интересно. Айва. Это что там? А, я поняла. Да, там все зелененько, а там ну, сейчас мы мимо пройдем и немножечко посмотрим. Ну, мы пока думаем, да, куда мы во что пойдем. А, лес, автор. Да, в общем, различные фигуры из растений да? это фигурки как да. так вот здесь 600 рублей вход ну и вот так вот там все выглядит ой смотри я только заметила эту обезьяну горила. горилла тянет да, там дальше контактный зоопарк Мама, mm -hmm. компактный А, компактный, я думала, контактный mm -hmm. На, компактный. компактный, я уже вы не выговаривала Какие компактный Да, вот здесь мы были Достаточно большая там территория, прям неожиданно. Мы понасмотрелись там различных динозавров, тиронозавров там. Страна Еночия. Компактный зоопарк. Здесь дом страха. Мне тоже. Я тоже туда не пойду. Так, здесь можно перекусить У -у -у. Помнишь, когда мы были в этом динопарке там, в общем, Я не знала, вот, что эти динозавры еще умеют и рычать Я как бы как подхожу, смотрю, смотрю, он на меня рычать начинает просто подпрыгнула от страха Испугалась? Конечно Страшно Не знаю Испугалась Ой. колесо обозрения Это парк кроликов Мы там чуть-чуть видели но Мы туда не заходили Но какой-то маленький Альфа альфакопарк Сейчас мы туда дойдем И есть хаскей лавен Сейчас мы еще посмотрим Везде дойдем И туда потом дойдем. Давай мы еще здесь посмотрим. Здесь можно заказать день рождения. Если вдруг хотите провести в этом парке, заказывайте, прощаться туда. Монстр-кафе. А монстр-то такой забавный вообще. Да, это енотка с обратной стороны. Вазилик. А базилик. Базилик, да, Я кафе. Базилик. Здесь, Здесь альпака, пал. И тоже он, видимо, достаточно большой. Посмотрим. <связь> сейчас, сейчас я здесь еще посмотрю. Девочки альпака, мальчики альпака. Почему они отдельно интересно? Кинотеатр фотозелы. <связь> <связь> <связь> так, посмотрим. Пойдем дальше. Он-то достаточно большой. И здесь летняя площадка от Монстр Кафе, видимо. Ой, ой, ой, ой. Да, цветочки. Ой, это же Эх, искусственные. С чего они пахнут? А, это от тебя духами пахнет. Кто-то Это... там. За заборчиком интересно. Кто... Что там так все закрыли? Их ну конечно, на улицах тоже тебе будет духами так шикать. Так. VS. Летя с животными из русских народных сказок. Раз, знакомство с милыми пушистыми друзьями. Ой, здесь тоже вот берем страха. Папа. Зайкин дом. А мама, вы, вы, вы, вы. Пойдем. Ферма, Хаски -лэнд. Глаза Нет, Хаскилен. Налево, ферма в парке, направо. Ну, да. ну, ферма в парке я подразумеваю, что это что-то. Да, да что-то вот вроде именно контактного зоопарка там что-нибудь такое. Ну да. Мамочка! Ферма в парке. 600 рублей. Это козочка Нет Смотри, с рожками Козочка, ну конечно А что ты думала? Животные купаются И духами пользуются Так, чудо-лавка С игрушками Есть? Ага Еще один у меня Да Рызий, рызий, рызий котик Хороший, ты красивый. А видно, что мальчик прям такой, как я у тебя спустя с лапкой... Ну, да ты, ты его покупаешь, у него ранка на лапке. Ой, я мама. Беденький. Бедненький. Так, хватит, Ничего не видно. Надо просто туда быть. Ну, ну я думаю, да, что в районе примерно все было. для деток, для маленьких бесплатно, сопровождение взрослого. <связь> Мама там есть Нет. А, 16. Что у нас да, лень под? Да, олень, под цифрой 16. Олень, Так, вот вход. Там фото зоны, Там очень интересно Под цифрой 14 Дерево так отмечено, что это за дерево Обрядовое дерево желаемое Это ну, обряды, что ли, проводят? Ну какие-то, видимо, да Пойдемте еще посмотрим Ой, вообще, для зайчиков, для кроликов такая зона забавная. Так, украсили. Такие зайчики милые. Мама. Кролики редких выставочных пород в Европы. Мама. Да! Мама. Самый маленький кролик весит 900 грамм, а самый большой 12 килограмм. Да. Ну... Ну, это большой кролик, как он выглядит. Это самый толстый. Ну, вот представьте, самый маленький весит 900 грамм. Это как котенок. Наверное, нет, не как Соня. Наша кошка Соня весит, сколько, где-то 3,5 килограмма она у нас весит. Мы ее взвешивали уже давно. Последний раз у ветеринара перед тем, как проводить стерилизацию, чтобы понимать, сколько какого наркоза ей нужно. Да. Так. Это зайкин дом. Ну, не менее есть умывальники, раковины, чтобы потом руки помыть. Но за 800 рублей, мне кажется, очень-очень мало. Мало? Да, очень небольшая зона. Очень маленькая. Я, я, я бы я походила бы побольше. <свят> Подтискала. <Короче>, Добрый день. <свят> А этот лабиринт страха временно не работает. Тамчика на двери. Нам туда не надо. Да, видимо, хорошо работает вот так. дом страха, который нам проходили. Летние тоже, конечно, закрыты. Мои детки катаются на машинках. Куда ты залазишь? Погодка сегодня конечно, пасмурная, но тем не менее, небо все опять затянутое Ну, хотя бы нет, ни снега, ни дождя Река, Здесь тоже для деток, всякие качельки, качалки Там есть каток Ну, значит, есть каток Вон написано Да так, там мы были, качели-карусели, колесо обозрения, Так, прокат коньков, кафе с названием «Да блин!» ну, конечно, Да блин, мне кажется, у меня ботинки. Ну, давай быстренько, скамеечка холодная. Это холодная. Все, Блин. было ускакало. И влази, все. Очень хорошо. хорошо. Здесь тоже детки катаются. Веревочный. Веревочный. Ну, не знаю, мне кажется, он сейчас наверное, не работает. Не знаю. Ну, достаточно холодно. Да, здесь уже, видимо, выход с другой стороны, задний. Здесь тоже у нас веревочный парк. Побольше, да, прям такой. Для деток, видимо, более постарше. Здесь качели, самолет. Смотри, вон веревочный парк с этой стороны Ну, неплохо Но я думаю, летом можно как-нибудь туда прийти Если у Дианы возникнет такое желание Ну, конечно Там же наверняка ступенчики скользкие И я не думаю, что они сейчас работает. Ой, смотри, вот это вот сейчас карусель Колобок сейчас поедет Колобок? Колобок называется а, Или они приехали? А Нет, сейчас поеду там Девочка рюкзачок снимает Для того, чтобы ее постигнули Мне интересно, как он Скатиться будет этот колобок Да, мы, наверное, Что я такого не видела Каруселька Минкс Люди так визжат <свист> <свист> мы решили, наверное, мы пойдем э -э, к Хаске я Не знаю, мне интересно, что в этом зоопарке компактном, а не контактном <свист> компактном? Ну, там страна Ино, у тебя было написано, я думаю, что... Там больше всего енотов. Ну, наверное. Ну подумай, подумай. С этим в комментариях, куда бы вы пошли. В страну енотик, Хаске, к кроликам или на ферму. Ну, я думаю, все напишут, мы хотели бы везде побыть. Ну, конечно. Ну как я, в принципе. Конечно, всем хотелось бы, не везде Ну, сейчас еще подумаем Не знаю, я все-таки больше склоняюсь к Хаске В принципе, сюда, где мы ехали Да, вот как-то мне вот хочется, не знаю У меня в колесных роликам бы сходило, но просто там так малые Ой, даже кукурузку продают. Ну, скорее всего, она, конечно, будет не очень вкусная, какая-нибудь Консервированная. Что? Откуда у меня в карманах деньги. Откуда у тебя в карманах деньги? Очень интересно. А, наверное. Ой, смотри, там еще сцена какая-то. Да так, здесь фотостудия. Аркада а, стреляет да? по шарикам. Ой, здесь для малышей. Видишь, конкурсы. Молодец! Ну что, хорошая работа, Давида? Пришел, прошел. прошел. Вот это замок НЛО Мы. Интерактивный космический корабль. Замок квеста. О, да, замок квеста. Интересно. ой, смотри, здесь прямный на и есть <свеч> интересная горка да, надо крутить педалики и он катится <свеч> интересно очень я такого не видела да ну, значит, они так педальки крутится не очень быстро. Хотя у них, смотри, дорожка такая длинненькая. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот желтенькая. Еще мы увидели за парком. В конце, точнее, там надпись «Цирк». Возможно, там цирк какой-то есть. Мы туда еще не пойдем. Вот, Если вам видно, Потом бургерная. Такой вот гусеничка. Автодром. И... А там, видимо, просто для деток поиграть. Такая игровая Они зона. Uh -huh. Женщики, говорят, не особо Где, в общем, там была такая как бушечка. Вот. Мы вот зашли. Там был какой шкачок, А потом оттуда вылезала бабка Илья на Ярославле. Это было э, в Сочи парке. Mm -hmm. Резиденция бабы Ильи. Да, там приехала Баба Яга на героскутере Да, НЛО да, интерактивный космический корабль, в принципе, недорогой, 300 рублей Можно будет туда тоже сходить Смотри, какой он, красавец зеленый Все, подружились с НЛО, да? Модный чувак. Ой, смотри, этот. Какой забавный ко мне большая голова. Наверное, он очень умный. Ну все, ребят, пойдем мы сейчас в кассу и пойдем в хаски ленд. Определились и мы и наконец иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди. Давай, мы тебя пониже чуть-чуть Мы зашли в Хаскиленд. Сначала мы пойдем к коленю, Потому что мы взяли вот такую вот морковочку Чтобы его покормить Здесь, видимо, пострелять Уважаемые гости Стрелы можно взять и менеджеры на входе в парк Хаскиленд. А, ну там а, у них был какой-то комплект Ой, да, какая интересная зона Похож больше на фото-зону У них есть еще входной билет Который в себя включает все эти развлекухи Он уже стоит не 800, а тысячи рублей Это вот, Если вы здесь хотите везде пострелять Еще остальное поделать Питомник, Питомник Да но сначала мы ищем оленя, нам нужна оленя, нам сказали, что он где-то в конце и справа. Вот же он! Ух, это ты глазастик посмотрела. Ой, здесь даже какое-то катание есть на собаках. И в клетках там хастает. Здравствуйте Вы олень? Привет, Привет. Привет. Привет. Привет. Ты какой милый Ты какой милый на морковочку, ну куда ты, на, ну чего ты испугалась? Ты хороший такой, ты такой красивый, Господи. ты такой олененочек, а как зайчик прям, можно тебя и я покажу, я тебя покажу? Ай! Ну, корми, Подержи, давай, я подержу, пожалуйста. Мечится, мечится Ну давайте уже, покормите меня <связать> Покормите меня <связать> <связать> Какой хороший <связать> Какие у <связать> тебя глазки Какие у тебя глазки Ну ты его корми, он будет стоять Ты же не кормишь его, что он будет стоять Можно зайти прям в вольер, чтобы их погладить. Да, только. Да. Да. карманы закрываем. Карманы закрываем. Диана, перчатки. Диан, зак... Когда вы будете давать корм с ладошки, он может чуть-чуть прикусить, не, не сильно, потому что это из-за да. это, это у какой? Вот этой. У темненькой, да. да? Да. Нам вот светленькую очень хотелось заходим, погладить. Заходим, заходим. Очень хотелось такая красивая. Это мальчики, девочки. А, вон что она нам так понравилась Ты девочка, да? Ты красавица? Да, Сама, да сидеть, О, сидеть. Какие умочки Дай мало. Господи <существует> Какие хорошенькие Когда вы хотите выйти Самостоятельно не выходят, зовем меня О, Хорошо ну, Говори, сидеть Только смотри что Сидеть, ты. сидеть. Сидеть. Сидеть. Сидеть. Ну, корм у тебя. А? Всё. Ой. Да, дай ему. Дай ему. А ну, Гляня, она ждёт. Она она она, она, она, она, она, она, она, она. Пожалуйста, на тебе. И Хорошо. Лежу, Хорошо. Всё. Вообще, просто прелесть. Хотя а у, у Дэна, хотя да, нам сказали, что он старенький. Ну а да нет, мне кажется, ее помягче. Нет, нет. Да, Дэн у нас мальчик, а это у нас сиденька. Нет, они Да, нам сказали, что вещи все надо поставлять, потому что они маленькие воришки. Вот, пожалуйста, вот. Вот набежит прям ко мне в карман. Ты а меня обыскиваешь, да? Ты обыскиваешься. Красавица. Мы Брали этот вольер, этих собачек. Нам они больше понравились. Здесь таких вольеров несколько. Там коричневый. Почему он большой, похоже А, -а, -а. посмотрим Какой она да, Красивая девочка Слава да. Какой ты пьяков Такие да. Собачки, Но здесь с ними уменькие Новые занимаются Всевоспитанные Мягкие Мягкие Узкие мягкие, мягкие. мягкие. мягкие. мягкие. мягкие. Да. Mm, ну да, у многих. Нет, вот а вот у этой девочки нет. У нее коричневые глазки, да? Как у нас? Давай. Да, ты как мы? глазка, то Вот у этих вот таких вот окрасок самой какие-то разницы. такого окраса это самый частый. Uh -huh. Вот такого окраса. Ага. Хочу, Хорошо, сейчас. гладимся ну, что, что сидеть. Ой, сидеть, сидеть, сидеть. сидеть, А ты так далеко не отходи Все, сидит, молодец Ладошки, давай, давай Голос давай. Голос Ну, наверное, не знаю Ой Лех! Взяли мы собачку. Это тоже входит в стоимость билета. Можно взять вот так вот собачку, чтобы с ней поиграть, покормить. Взяли мы мальчика, зовут его Айс с голубыми глазками. Ну дай лапку. Дай, дай Ну ты не бегай, Диана, остановись. Нельзя. Молодец. Мама, как с голодного края. Лапу. Лапу. Дай лапу. лапу. Лапу. Лапу. Лапу. Голос. Дай лапу. Лапу. Ты ты должна говорить. Лапу. Он лег. Ну ладно, <laughs> можно и так. Да. <laughs> что такое куда ты Да, собачек водить нельзя детям дают только поводок взрослым потому да потому что, что я боюсь я боюсь не удержать здесь можно еще он там на собачках покататься но это уже как дополнительная услуга боюсь, считается боюсь. Ну нет, надо говорить там фу или нельзя Аисика мы сдали Да, да. хорошенький Это... А этот забавный песик У него один глаз Наполовину голубой, наполовину коричневый Симпатяшка такой И ты симпатяшка, да, ты наш Аисик Просто вообще прониклись к собачкам а Честь Вот такие вот малыши само, Самоеды да, очень, очень. Но к ним заходить нельзя Только за отдельную плату Потому что они очень маленькие Чтобы не нарушить им психику Все подряд к ним не пускают да, Такие да, пушистики да. Сколько им сказали? Три месяца только, да? да. Пушистики Спят Вообще. Пушистые комочки А это лорд Такие глазки черные Действительно похож прям на лорда да, Такой прям благородный Благородный, плечик, красивый. Красота. Да, на, пожалуйста, на. У меня нету. Ага, ага, ага. Сейчас меня вычислят, походу. Нету, нету, нету, нету, нету. Я просто погласить, погласить. Еще раз мы решили зайти. К этим же. Да, к этим же. Уж очень нам они все понравились. Пусть очень все такие милые. Ага, ага. шухер, шухер. что-то происходит. Сидеть. Молодец. Мама, не тебе. Да нельзя, нас ладошки же надо давать. Надо с ладошки давать. Кто ж пальцы сот? Выронили корм. <смех> Операция спасти корм. <смех> да, уже написали тут. Понакакали, ну ничего. <смех> Давай. Ну, ничего. Мы тебе <смех> вот так повернулась. <смех> Ой, какая прелесть. Я в этот момент еще и фоткую параллельно с видео. Поэтому, кому надо, услуги оператора, фотографа, все одновременно, два в одном. Ой, какая прелесть. Ты такая зайчка вообще, ты такая хорошечка. Да ладно, почему? Класс вообще Ну что, мы уже нагулялись наигрались с собачками поиграли с ними покормили их там поглазили и, в общем, готовы с вами попрощаться. Мы сейчас уже поедем домой. А вы, конечно же, не забывайте э, подписываться на наш канал. Обязательно понравилось это видео. Обязательно ставьте лайк. Ну, а всем пока!